Невероятное количество поклонников имеет российский актер кино и театра Сергей Безруков. Дамы в возрасте и молодые девушки без ума от его обаятельной улыбки и обезоруживающего взгляда. Много интересных фактов может поведать насыщенная и творческая жизнь актера, которыми с удовольствием делимся с вами. Рожденный в столице. 18 октября 1973 года в Москве родился известный российский актер театра и кино, режиссер, продюсер и сценарист, прославившийся многочисленными театральными постановками и ролями в кино, обаятельный и харизматичный Сергей Безруков. Будущий народный артист родился в год БК, поэтому упорство и настойчивость, сопровождающие его всю жизнь, уживаются со взвешенностью и толерантностью, присущей весам. Рост актера 173 см, вес 75 кг. В творческой семье – талантливые дети. Сережа родился в творческой семье. Его отец Виталий Сергеевич служил в театре, а мама Наталья Михайловна вела домашнее хозяйство. Своё имя новорожденный малыш получил в честь великого российского классика и романтичного поэта Серебряного века Сергея Есенина. Чудесные школьные годы. Уже в школьные годы Сережа чудесно учился, хотя и был самым маленьким и низеньким ребенком на потоке. В старших классах юный безруков учится играть на гитаре, занимается изобразительным искусством и постигает профессию художника. С детства ребенок интересуется отцовской профессией и нередко выступает в школьных театральных постановках. После окончания общеобразовательной школы Пылкий юноша принял окончательное решение стать актером. Он подал документы сразу в несколько театральных институтов и везде набрал наивысшее количество баллов. Когда у будущего абитуриента появилась возможность самому выбирать себе институт, его выбор пал на легендарную школу студиум ХАТ, которую актер окончил с красным дипломом. Самыми яркими и теплыми воспоминаниями студийного обучения для Сергея Безрукова были воспоминания личных замечаний и поучений от самого Олега Табакова. Юноша прекрасно учился, и каждая четверка была для него отличной мотивацией репетировать еще тщательнее. Еще будучи студентом МХАТа, юный артист участвовал во множестве постановок легендарной табакерки, а окончив вуз официально стал членом театральной труппы. Женитьба Фигаро стала одной из визитных карточек талантливого актера, после исполнения главной роли, Сергея стали сравнивать с одним из выдающихся советских актеров, Андреем Мироновым. Помимо работы в театре Янковского, Сергей выступал в нескольких театральных постановках иных театров и снимался в кино. Каждый раз очаровательный Безруков перевоплощался на сцене и дарил своему зрителю уйму ярких и незабываемых эмоций. В Малом театре Марии Ермоловой актер с легкостью перевоплощается в дерзкого, задиристого и безгранично талантливого Пушкина, роль которого играет в одноименной пьесе. И, хотя критики достаточно негативно отозвались о режиссуре и постановке спектакля, Безруковский Пушкин полюбился зрителю. А за великолепное перевоплощение в Есенина в театральной постановке «Жизнь моя» или ты приснилась мне, артист был удостоен Государственной премии России в 1997 году. И, хотя, данная премия была не первой наградой талантливого артиста, роль Есенина является одной из самых любимых и значимых для него ролей. Совместно с первыми театральными постановками «Безруков» работал на телевидении. С 1994 по 2002 годы в России была очень популярна ироническая телепередача «Куклы», освещающая острые политические темы. Юный Сергей зарекомендовал себя как выдающийся пародист и прекрасно справился с озвучкой таких знаменитых персонажей, как Ельцин, Зюганов и Жириновский. Сережа озвучивал 11 персонажей в течение шести лет, а затем отказался от участия в проекте, объясняя свой поступок тем, что попросту перерос кукол. Передача стала настолько популярной, что знаменитый голос Безрукова заметили на Останкино, Сергею регулярно предлагали различные роли в фильмах и драматических спектаклях. В 2002 году на телеэкранах стартовал культовый криминальный сериал «Бригада», рассказывающий о судьбе четырех друзей, столкнувшихся с реалиями кровавых 90-х. Сергей Безруков исполнил роль главного героя Саши Белого – молодого бандита, криминального авторитета и в то же время принципиального человека и замечательного друга, способного пожертвовать многим во имя человеческих ценностей. Для самого артиста данный фильм стал прорывом в его творческой карьере. Ранее зрители привыкли видеть актера светлым и солнечным персонажем, поэтому герой белого разорвал все шаблоны. Перед зрителями возник хладнокровный лидер преступной группировки, являющийся заботливым сыном и любящим отцом. Двойственность персонажа Безрукова, украшенная его несомненным талантом, покорили многомиллионную аудиторию. За блестящее исполнение данной роли актер получил премию «Золотой орел» как лучший исполнитель мужской роли. Съемки в криминальной саге сделали Безрукова одним из самых востребованных российских киноактеров. Следующим сериалом артиста стал телесериал «Участок». В нем Безруков сыграл добродушного милиционера и озвучил самого близкого друга своего героя «Пса Цезаря». Благодаря нехитрому сюжету и искреннему юмору сериал тут же стал народным, а исполнитель главной роли вновь стал лауреатом кинопремии «Золотой орел». Сам актер снялся только в первой части сериала, а затем уступил свое место Леониду Ермольнику. В 2005 году Сергей снимается в сериале «Есенин», где вновь играет легендарного поэта. Данная роль была очень значима для актера. Сергей Есенин является любимым поэтом отца Безрукова, в их доме нередко звучали его знаменитые фразы. Самого актера назвали в честь лирика, и сюжет киносериала был написан Безруковым-старшим специально для сына. Несмотря на все усилия, сериал потерпел фиаско, а Безрукова-младшего обвинили в переигрывании, лицемерии и искажении характера главного героя. После Есенина был Булгаковский Ишуа, с ролью которого актер несомненно справился. Тем не менее, нашлись злопыхатели, которые осуждали игру Безрукова, запомнившегося в роли Саши Белого, посмевшего перевоплотиться в сына Господня. Следующим этапом в кинокарьере актера стали старые фильмы, снятые на современный лад. Ирония судьбы, карнавальная ночь и джентльмены удачи вызвали самые противоречивые эмоции у зрителя. А роль в «Адмирале» и в фильме о Владимире Высоцком спасибо, что живой вновь доказали публике насколько глубокой, тонкой и многогранной может быть игра народного артиста. В 2008 году Сергей получает наивысшее почетное звание в области искусства «Народный артист Российской Федерации». Первой супругой артиста стала Ирина Ливанова, актриса, с которой будущий супруг познакомился в самолете перед съемками второй части «Крестоносца». На момент знакомства Ирина была замужем за актером Игорем Ливановым и влюбленный Сергей решился оставить ей любовную записку, содержащую только одну фразу «Жду». Некоторое время Ирина не решалась дать волю чувствам, однако напористость Сергея заставила ее покориться лавине страсти. Брак продлился 15 лет и был образцом преданности и верности среди творческой богемы. Но в 2015 году между супругами начались многочисленные ссоры. Сначала умирает сын Ирины от первого брака, эта трагедия стала камнем преткновения. Ну, а причиной окончательного разрыва отношений стало то, что Ирина узнала о существовании у Сергея двух внебрачных детей, матерью которых являлась актриса Кристина Смирнова, состоящая в многолетних тайных отношениях с Безруковым. Несколько месяцев спустя СМИ запечатлели артиста с новой пассией. На этот раз возлюбленной сценариста стал режиссер Анна Маттисон, с которой он оформил отношения в 2016 году. Свадьба состоялась в кругу близких друзей и немногочисленных родственников. В начале июля у пары родилась дочь Машенька. На сегодняшний день выдающийся актер продолжает сниматься в кино и играть в театре, участвует в шоу и пишет сценарии, а театральные постановки с его участием завоевывают все больше зрителей.